Здравствуйте, меня зовут Вика, и сейчас я вам в подробностях расскажу, как можно зарабатывать около половиной тысяч долларов в месяц на американском сервисе. Если вы не следите за курсом валют, то напомню, что половиной тысячи долларов – это примерно 260 тысяч рублей. И это все без знания английского, без партнерок и без использования каких-либо программ. Я ведь обещала подробно? Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Вы зарегистрируетесь на американском сервисе, с которого вам будут приходить заказы. Тематика может быть разная, но я буду показывать все на примере создания логотипов, так как сама это направление использую. Как сделать так, чтобы заказов было много, я расскажу чуть дальше. Стоимость создания логотипов на американском сервисе очень высокая. Средняя стоимость такого дизайна от 400 до 600 долларов, а это примерно 47 тысяч рублей. И это в среднем. Бывают заказы и под 1000 долларов. И это для зарубежного рынка еще недорого. Весь секрет в том, что сами вы эти заказы выполнять не будете. За вас это будут делать уже наши исполнители и по российским расценкам. Стоимость разработки логотипа у наших от 1000 до 5000 рублей. Разницу вы кладете себе в карман. А это около 40 тысяч рублей с одного заказа. Теперь про заказы. Почему я знаю, что они у вас будут? Потому что сама использую несколько интересных техник их генерации, которыми поделюсь с вами. Обещала подробно, так что раскрою один из способов прямо в этом видео. Я использую очень хитрый демпинг. Иностранцы этого никогда не делают, потому что для них снижение стоимости более чем на 10% это очень невыгодно. Но у нас ситуация другая, и я могу легко двигаться в цене. В итоге, даже получив за логотип не 600 баксов, а 500, я все равно стоюсь в плюсе больше, чем на 32 тысячи рублей. А из-за привлекательной цены правильного подхода у меня нет недостатка в заказах, чему я вас и научу. Давайте подведем итог. Вам не нужно знание английского или каких-то программ. У вас будет инструкция плюс русифицированный сервис. Все, что вам нужно, это успевать раскидывать заказы между исполнителями. Делать в это можете хоть с компьютера, хоть с телефона. Такая техника позволит вам с легкостью выйти на доход до 250 тысяч рублей. В курсе, конечно же, я расскажу все детально, а также буду оказывать помощь и поддержку. Жду вас на моем курсе «Золотой доллар». Успевайте, пока не закончилась акция. Привет-привет, это Вика Самойлова. Хочу поделиться результатами своей новой системы «Золотой доллар». Это то, что я заработала за прошлый месяц. Тут 150 тысяч рублей. И 2000 долларов, что по текущему курсу тоже около 150 тысяч рублей. На самом деле еще 40 тысяч просто не успела вывести. Так что заработано чуть больше, чем лежит на столе. Давайте научим вас зарабатывать также.